Здравствуйте! С вами программа Гипотеза и я Лилия Иликова. Сегодня у нас в гостях очень интересный гость, у нас других гостей не бывает, академик Российской Академии Наук, профессор, исламовед, востоковед, политолог и директор координационного центра исламика Казанского федерального университета Виталий Вячеславович Наумкин. Здравствуйте! Добрый день! Виталий Вячеславович, вот вы сегодня в гостях в Институте международных отношений истории и истории востоковедения. Вы читали очень интересную лекцию с утра, потом на пресс-конференции масса интересных вопросов была поднята, поэтому вопросы, которые я вам сегодня хочу задать, они тоже очень широкого спектра, но зайду издалека. Я знаю, что вы занимались и занимаетесь Средней Азией, очень хорошо ее знаете, поэтому хочу вот такой вопрос Начать, из, опять же, издалека. В 2013 году у нас в университете был круглый стол по постсоветским границам. Угу. Это был круглый стол с участием международных экспертов. В основном там были вот британские, немецкие и американские коллеги. Там, например, я вот делала выступление по конфликтному потенциалу постсоветских границ. Которое, выступление получилось такое достаточно резкое, может быть, для коллег. И у нас остался в от, открытом такой вопрос. Насколько ли действительно границы, которые были созданы при образовании СССР, содержат в себе конфликтный потенциал? Вот как вы считаете, действительно ли это источник постоянных и будущих межнациональных конфликтов в таких регионах, как Средняя Азия и Кавказия? Вы знаете, на самом деле естественных и понятных и нерушимых границ столь мало, что в основном они сводятся к одному конкретному случаю, когда эти границы совпадают с границами острова. Вот остров стоит где-нибудь в океане, есть государство, у которого есть эта островная граница. Вот его ничего не угрожает, если там не будет внутреннего раздрая. А межграничных у него проблем, Ну, бывает, конечно, есть проблемы там Южно-Китайском море, скажем, да, острова, территориальные воды, кто, но, но в принципе, э, границ э, абсолютно так сказать, гарантирующих их незыблемость и отсутствие конфликтов не бывает. Тем более, когда э, те страны, которые получают независимость, становятся независимыми государствами, э, они многократно переформатируются, трансформируются во что-то, происходят там войны, революции, угу. еще какие-то э, перетурбации сложные. И так и произошло, собственно говоря, в Российской империи. После революции не сразу изменились границы, а была так называемая, ну, в середине примерно 20-х годов, 25-26 год, э, пошло территориальное размежевание так называемое, между теми, Республиками, которые были созданы в Центральной Азии, в бывшей Средней Азии, Казахстан, Закавказе, mm -hmm. они были проведены э, в результате такой вот внутренней э, очень большой кампании дебатов, споров от нового большевистского руководства, местной интеллигенции, каких-то людей, лидеров. Э, этнических групп, конфессиональных групп, и были проведены границы, в результате которых, конечно, что-то было учтено, но во многом там был элемент субъективизма, а был также элемент и целесообразности, связанной с экономическими проблемами, транспортными и так далее. И получилось так, что, скажем, я сейчас ничего не хочу сказать, я ни в коем случае не сужу о том, что кто-то у кого-то что-то отобрал. Uh -huh. Но так получилось, что некоторые территории, которые те или иные народы считали своими, они оказались за пределами их территории. Ну, не секрет, что такие два города, как Бухара и Самарканд, они рассматривали значительной частью таджикского этноса как их исторические, uh -huh. так сказать, столицы. Они оказались на территории Узбекистана. Само э, их отнесение к этой территории, оно было целесообразно в условиях и географических реалий, экономических реалий. Ну и потом ведь, когда было большевистское коммунистическое руководство, люди думали, что в будущем все будут жить в одном все государстве, будет, все сольются все в экстазии, так, будет, и будет одно, один народ. И какая разница по большому счету там границы. Так еще и Хрущев думал, когда он Крым передавал Украине и многие другие. И получилось так, что эти границы были проведены так, как они были проведены. Это действительно было одно государство. Границы же были не между государствами, а между административными районами одного государства. Ну, кто там думал, ну, подумаешь там. Ну, тот или иной район там отнесен был там, между Казахстаном и Узбекистаном. Ну, отнесли его в Узбекистан или в Казахстан. Да не все ли равно? Да? А потом оказалось, что не все равно, потому что, что, что эти, нет, эти что, э, административные что, районы стали нет, да. независимыми государствами. Да? И кроме этого были действительно спорные районы, такие как там, Нагорный а, Карабах, Карабах да, там, больные, Нахичевань, и, э, Абхазия и многое-многое другое. И, конечно, были заложены так сказать, туда взрывные какие-то камни, которые потом выстрелили, потом выстрелили. А в советское время они погашались, потому что был... Пролетарский интернационализм, и Точно. жили мирно все, дружно, да что-то в себе копили. Вот как нехорошо бы, конечно, чтобы вот это у нас было. А получилось не так. Кроме этого, были попытки изменения этнического баланса. Это тоже очень Стану серьезно. Встанное государство вы в виду? Внутрь, еще в советское время. Угу. Хорошо. про Вот Гру... в пример могу Абхазию. привести грузино-абхазский конфликт. вот э, После того, когда Абхазия вошла в состав Грузии, в процессе вот этого размежевания э, 20-х годов. И, э, как говорили абхазы в постсоветскую эпоху, когда вспыхнул этот конфликт снова, угу. он даже вспыхнул на последнем этапе существования Советского Союза, они говорили о том, что за годы пребывания Абхазии в составе Грузии происходила грузинизация постоянная, то есть грузинское население заселяло Абхазию, и грузины, как они считают на своей территории, где они должны господствовать, они стали меньшинством. 17% населения. Абхазы. Абхазы, простите, Абхазы именно. 17% угу. населения. А Абхазы это воспринимают э, как, как свою территорию, они коренная нация. Да? При, при том, что у них религии разные. Религия разные. Да, дело не в религии, а дело в том, дело все-таки в этническом компоненте. Понимаете, э, у абхазов есть... И, и такая, и такая, религия, понимаете, есть большинство христиане, есть мусульмане, но не в этом mm -hmm. дело. А дело в том, что этнически это, это разные народы, и они считали, что их как превратили в меньшинство в результате некой грузинизации. И вот эти вот изменения этнического состава населения во многих регионах, что касается, будь то Карабах, еще какие-то районы, это очень серьезный процесс, он носит естественный характер, и естественно, когда понятно, что в Грузии, которая была отдельной республикой, понятно, что люди могли поселяться там, где они хотят. Я не думаю, что там была какая-то сознательная, может быть, политика вытеснения Абхазов, а может быть и была, мы не знаем, всякое могло быть, наверное, это могло быть, и может быть и было даже, я считаю. Но дело все в том, что вот эти вот заложенные, так сказать, бомбы замедленного действия, которые потом взрывались, они все сработали. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу о том, когда и где были заложены эти бомбы, они были заложены в этом размежевании, но обеспечить удовлетворение исторических требований вообще всех народов, всех этнических групп на одной территории, когда идет острое соперничество, очень трудно. Ну, там, наверное, да, вообще невозможно четко границы этнических Очень трудно всех провести. удовлетворить. конечно. Хорошо. Возвращаясь все-таки вот к Узбекистану и Таджикистану, к да. конфликтным отношениям, которые между ними есть. Как вы да. считаете, дефицит воды, ну, это вообще проблема в Средней Азии, ну, да? Да. А насколько это серьезный повод и вот как раз одна из таких Бомб, конфликтогенных действия, да, конфликтогенных, да, конфликтогенных факторов, да, безусловно. Воды. Конечно, это одна из бомб, но эта бомба-то естественная. Mm -hmm. Потому что есть страны, где, где переизбыток воды, Кыргызстан и Таджикистан. И есть э, mm -hmm. страны, государства, где нету, не хватает водных ресурсов. Это зависеть от соседей. Все остальные, вопрос. конечно. Вот. Кроме этого, есть проблема вообще использования воды, как она, есть проблема создания э, ГЭС. В верховьях, которые лишают людей, находящихся внизу, внизу части этой воды. воды, значит, есть конфликт, надо договариваться. Есть проблема того, что вода, по идее, должна становиться товаром, а к этому не привыкли, за нее как бы надо платить. И кому, и сколько, это тоже вопрос. И есть проблема размена, скажем, там, ты даешь мне воду, а ты получаешь энергию за это, или получаешь, допустим, какой-то товар другой, получаешь зерно или еще что-нибудь. То есть есть Партер определенный, да, который измеряется все равно в денежных единицах, безусловно. И государства к этому не привыкли. Потому что привыкли, что вот как-то договариваются. И с, учетом, да, и с учетом еще политических разногласий угу. и конфликтных ситуаций в Центральной Азии, возникли острые ситуации между Таджикистаном и, и Узбекистаном, да, когда даже на границе минировались определенные районы. И сегодня наметился очень большой прогресс. Особенно при нынешнем руководстве Узбекистана, Узбекистана, да, уже нормализовались отношения, конфликтность смягчилась, они начали договариваться, в том числе и по строительству ГЭС, ведь все можно поделить, во всем можно договориться, уже визиты начались, и вот это вот можно надеяться, что они договорятся между собой. Они договорятся. Эти государства между uh -huh. собой, хотя были попытки э, значит, помочь им решить со стороны международных структур, там, э, Международного банка реконструкции и развития, Всемирного банка, ООН, э, и в рамках СНГ были попытки. Но пока сами не договорятся, никто не поможет. И вот сегодня я считаю, что <coughs> в Центральной Азии есть все-таки шансы договориться, и мне кажется, что... Ситуация резко улучшается. А в том, что касается Южного Кавказа, здесь ситуация посложнее. Потому что мы знаем, как дело обстоит с Абхазией и Южной Осетией, которую Грузия, которые Грузия сегодня не признает как независимое государство. И не, вопрос, не решен вопрос с Нагорным Карабахом, где продолжается вроде бы процесс, но никак, не, никак не не получается. Поэтому здесь ситуация посложнее, но во всяком случае то, что с 1994 -го года здесь а, все-таки достигнуто, когда было соглашение о перемирии, все-таки ситуация более-менее стабильная, идет мирный процесс, там Минская группа и так далее, то mm -hmm. уже хорошо, что все-таки процесс продолжается. Все это просто вопрос исторической перспективы. Да. А, вот вы упомянули, и действительно, в Узбекистане и в Туркменистане за последнее время все-таки произошла смена руководства, в связи с этим от Узбекистана какие-то ожидания, что будет изменен и политический курс. А, при этом, что касается России, вот, из исследований вашего же института следует, что пошел большой поток миграционный уже в Россию, большой поток трудовых мигрантов. Как вы считаете, миграционное давление вот с той стороны, оно будет расти? То есть будет он еще дальше не, расти? Мне поток. кажется, что если говорить о России и Центральной Азии, при вот нормальной такой ситуации, которая сегодня есть, миграционный потенциал, в принципе, исчерпан. Ресурса миграционного больше нет. Mm -hmm. Вот уже так много уехало, скажем, из Таджикистана людей, из Узбекистана, что, может быть, и сказать, не слишком много людей еще захочет уехать. Значительная часть работоспособного молодого населения уехала. Здесь есть свои проблемы и с трудоустройством, с проживанием. Мне кажется, что в основном этот процесс затухает, по-моему. Есть особый компонент этого вопроса. Это, может быть, э, э, то, как мы будем относиться в России к мигрантам. Сегодня наметилась тенденция некоторой либерализации подхода. Ведь у нас... Э, Подход до сих пор был, я бы сказал, не очень логичный. Я считаю, что линия отношения к мигрантам была слишком жесткой. И даже когда к нам переселялись, и переселялись, особенно вот в первое время после такого резкого обострения ситуации на Украине, наши соотечественники из, там, из Луганска и Донецка, угу. они здесь сталкивались с очень жестким к себе отношением. Например... Со стороны, ампан... этих, со стороны органов власти? Вы имеете со себя? стороны российских органов власти. там что заградительная что Да нет, просто, просто тупость, я считаю, в некоторых наших законов которые, например, требовали у человека отказаться от э, своего гражданства, чтобы угу. перейти в новое. Ну как может человек из Луганска отказаться э, от украинского гражданства. Ему в Киев надо ехать. Ну Кто его там пустит, кто ему чего, какое гражданство. Понимаете, полный абсурд. Надо приглашать людей, помогать им, в том числе и из Центральной Азии, и из Закавказья. У нас э, в Российской Федерации, э, если говорить об этнических русских, 80% русских. Понимаете? И если... Ну и другие коренные национальности, в том числе там татары, чеченцы и так далее, их тоже достаточно много. Если mm -hmm. их вместе, вместе собрать, то это будет подавляющее большинство. Но какие уж у нас так, особенно тут мигранты нам мешают жить. Наоборот, мы нуждаемся в людях, нам не хватает э, рабочего потенциала. Я не вижу ничего плохого в том, если мы будем предоставлять права гражданства людям, которые знают э, нашу культуру, умеют говорить на mm -hmm. языке, и пусть едут сюда, и это таджики, и узбеки, и украины. Я сторонник mm -hmm. того, чтобы этих людей принимать, помогать им и превращать их в нормальных, лояльных э, российских граждан, если они это Хотят. И вопрос как? И вопрос, хотят ли они это? Поэтому вот следующий вопрос. Опять же, согласно исследованиям, миграционный поток из Средней Азии это во многом люди молодые, uh -huh. из сельской местности очень часто, без высшего образования и зачастую вообще с невысоким уровнем образования. Ну, естественно. Поэтому процессы, которые происходят с этими людьми, когда они приезжают, а с Таджикистаном, кстати, вообще там интересная ситуация. Я читала кейсы, кейсы стадии с обратной стороны, с uh -huh. таджикской стороны, yeah. делали исследование, что очень много женщин остаются там одни и воспитывают детей, потому что мужья сначала уезжают в Россию на заработки. А потом тут женщины а потом А да, потом они не возвращаются вообще. Да, я знаю, там... я там много времени ну, провел, да, я занимался лучше меня Я знаю эти семьи. Вот, и да. смотрите, получается, что этот процесс, он напоминает процессы Европы 50 60-х годов. То же самое в Германии, когда да, сначала турки ехали конечно. на работу, возвращались. Гастарбайтеры. Гаст... Значит, Гастарбайтеры. Гость. Совершенно гость, верно. Рабочий гость. Он не гость, он стал гражданином. Вот. Он ну сначала что? приехал, поработал, уехал обратно, потом еще раз, а потом уже совсем остался. Да и пусть а... живет на здоровье, ради бога. В чем проблема? Вот. И Другое и... дело, если вы хотите Франции сказать, что он не самое... умеет говорить ни на каком -то, да. в том числе и на русском. Он, ну, как, значит, как вообще вот... неграмотный, он необразованный. Ну, надо им помогать. А потом его второе поколение, его дети, если они будут учиться в школах здесь, если они станут нормальными гражданами нашей страны, слава богу, мы нуждаемся в свежей крови. Будут ли они оставаться, либо они будут интегрироваться? Вот если они остаются, хорошо, я согласна, Признать, что не, не так много мигрантов действительно. Но вот мы в Казани, например, сталкиваемся с ними реже, хотя говорят, что просто они анклавизируются. Это плохо. Это плохо. Э, да. Это плохо. И если люди, это гетто создаются эти. Если люди гетто, не хотят адаптироваться интегрироваться, они же получают, что они сохраняют свой уклад, пусть которого уезжают Они уезжают обратно, эти люди. И они которые... меняют среду да. вокруг себя. Вот как мы на это можем повлиять и. Насколько, опять же, вы из той страны были, и здесь это очень хорошо знаете. В Турции, о, с турецкими немцами сейчас это не получилось. У них произошла анклавизация, у них начались проблемы, потому да. что вот АФД-то, оно... Почему позиция так хорошо себя отыграла сейчас? Угу. Потому что проблема была уже задолго до того. Да, Еще и там конечно. Тило Сарацин сказал, после него все это накрутилось, накрутилось. Вот там предел толерантности какой-то вышел. Во Франции тоже отрицали, отрицали, потом оказалось, что нет. Оказывается, все-таки проблем, потому что люди не хотят интегрироваться. А нет ли такой угрозы для нас? Потому что ведь люди, которые приезжают очень молодые, да. это не те, кто учился в советской школе у нас нет с ними общего исторического прошлого. Русский язык они часто тоже не знают. Ну и откуда они Значит, в регионах, узнать, в том числе не, и в вашем регионе, плохо работаете вы с мигрантами. Таких людей надо отторгать, которые не хотят здесь становиться на. заградительные все-таки какие-то меры на... Ну, заградительные ефи. вы не поможете, а нам нужны рабочие руки, нужны. Угу. Если это люди, которые не желают быть нормальными, превращаться в нормальных граждан, то их надо отправлять обратно. мы должны различать друг от друга? Ну, вот, это видно, у нас программы определенные, на основании этих программ разрешать им здесь жить и работать или нет? Если это люди, которые не желают не учить языка, ни нормально жить по законам того государства и региона, где они живут, то съезжают обратно, не надо им давать разрешение, должно быть все легально, понимаете? Uh -huh. А, конечно, если... Как было, но сейчас меняется ситуация, в частности, в Москве. Когда раньше было, когда работодатель там в бараке где-то держит там 50 рабочих, которые кроме себя и ну, строительной площадки никого не видят, мы виноваты, эти работодатели, их надо наказывать за это, понимаете? А если мы превращаем этого бывшего гражданина Таджикистана, этнического таджика, зачем он хуже, чем русский или татарин? Но он, Если он превратился в нормального человека, его дети пошли в школу, выучили русский язык, а может они будут толковее, так сказать, наших, есть понимаете, детей. Кто его знает? Есть приезжали от них. Вполне. вполне. Поэтому, я думаю, это так. А на, на, В Европе там сложный происходит процесс. Я, например, тоже изучал эту ситуацию. Вот, например, с немцами было как? Приезжают немцы, да? Первое поколение, у них есть проблемы с интеграцией. Они говорят, немцы, считают, ладно, теперь второе поколение, дети пошли в школу, выучили uh -huh. немецкий, они стали нормальными гражданами, они уже вот ничем не отличаются от немцев. А потом происходит, знаете, что с ними? Когда третье поколение должно прийти. Uh -huh. эти, нет, эти ребята, особенно мужчины, они должны найти себе жен, создать семьи, которые уже вот второе uh -huh. поколение, uh -huh. да? За них немки или не хотят выходить замуж, по определенным понятным соображениям иногда, да? Они не могут себя найти, они не могут найти равных себе, пусть считают себя выше и так далее. Возникают проблемы. Они что делают? Они уже интегрированы сами. Но они едут в Турцию обратно, они привозят себе жен, которые, ни слова по-немецки, которые абсолютно чуждые культурно, и нужно третье поколение детей этих вот жен, которых они привезли там из разных селении совершенно действительно необразованных неграмотных потому что это ничего не стоит она послушная покорная да, пришла очень удобно а ее дети уже их надо снова интегрировать и опять снова начинается этот процесс так кто виноват ну точно не эмусипированные немки наверное ваш прогноз по европе я читала ваше интервью 2012 года о том что поток беженцев в Европу будет только расти Конечно. он ну вот как мы видим сегодня оправдался там на 200 процентов а как вы считаете, будет ли вообще, вот, по вашему мнению, и если будет, то когда начнется именно процесс отторжения мигрантов на уровне именно там, ну, обычных людей, да? И как с этим в связи с этим, как, когда будет откат вправо вот такой уже как тренд мощный? Потому что, ну вот месяц назад пошли, прошли. Выборы в Италии, когда ну, да. правоцентристская коалиция объявила себя... В Италии, мы Совершенно антимигрантская жесткая риторика, абсолютно, да. вот я ее отслеживаю. Угу. А сейчас в сентябре будут выборы в Швеции. Шве... Со шведами вообще интересно. Они же очень толерантные, но при этом у них самый большой процент э, на душу населения именно э, инокультурного. Ну, да, так, больше ми миллиона, мигрантов. на 9 миллионов было в самом начале, да. сейчас еще было. И в 2014 году их премьер-министр тогда, Фредерик Рейнфельд он сказал, что давайте распахнем свои сердца навстречу мигрантам и обнимем каждого. В ответ на это 13% шведов пошли и распахнули свои сердца правую партии, да, шведские конечно. демократы. Да. И сейчас они, да в, они в, и в сентябре ждут, что одному, еще да. больше. Да, то есть тренд-то идет. Вот, вот, когда он, к чему он может прийти, по вашему мнению? Когда он остановится или... Или это все вот сметет просто Европу, потому что ну, не такие они на самом деле толерантные, не такие терпеливые, как может показаться. Вот когда это может ли вот так вот перевернуться и в какие сроки тогда это уже? Да никуда не повернется. Старушка Европа не устоит. Думаете? Конечно. Ей нужны тоже люди, во-первых. Во-вторых, <кх> это очень волатильная ситуация с настроениями людей. И, и в-третьих, потом идет такое давление мощное, миграционное, что ну, ему Не противостоять возможно, невозможно. Идет. Есть международные законы, есть там Евросоюз, <звы> а ценности, их можно называть хорошими, плохими. Кому-то нравится, кто-то издевается над Европой, но они есть. И э, давление, поскольку есть, люди хотят жить в Европе, хотят жить Конечно. в Европе, в этом же дело-то, нравится им там. И туда идут. Это в основном экономические причины. Идут все. Но они же и до арабской весны приезжают. Да, конечно. И в это поэтому и устоять приплывают. перед этим невозможно. Там есть и воссоединение семей, родственники, все mm -hmm. там. Этот процесс пошел, и будет просто элементарное э, прирост населения больше среди мигрантов. Все равно это будет, и будет рост населения вот не, не коренного, которое становится коренным. Просто будет меняться этнический, и религиозный mm -hmm. состав. И с этим Европе придется жить. Я считаю, что Вся эта волна вот, антииммигрантская, она есть, но она не сдержит этого потока. Может быть, другие, но не но Вроде все равно можно приехать, устроиться, жить, работать. А потом интеграция все равно как-то идет. Вот во Франции возьмите, я, по-моему, об этом сегодня говорил, в лекции, на которой вы присутствовали. Mm -hmm. Спасибо вам за это присутствие. Спасибо за интересную вот. Мне очень приятно, что вы там были. Вот, вот я говорю, Франция, да, казалось бы, вот эти пригороды Парижа, я в них был. Ну, там вообще лучше тем, кто не отсюда, не появляться, потому что там плохо, может, там это кончится. Бывает, да, не одни алжирцы, и среди них половина безработных, много бан всяких, людей, которые наркотики продают, там, mm -hmm. и так далее. Но они, многие из них говорят между собой не только на алжирском диалекте арабского языка, но говорят на старом диалекте французского, на жаргоне, на таком на разговорном, понимаете? Они все равно интегрировали. Они все равно связаны с французской культурой. Другое дело, что многие из них и работать не хотят, потому что они получают э, есть, можно не выплаты, можно не работать и как кое-как существовать. А с другой стороны, их и на работу не хотят многие брать, работодатели. Если алжирец, попробуй, устройся. <клёх> Даже на черную работу где-нибудь там. Понимаете, есть большая проблема. В тюрьмах, там, я вот видел статистику, там, я не знаю, в Бельгии, <клёх> больше 60% это э, выходцы из Северной Африки, марокканцы и так далее. И, и, и дело не в том, что кто-то более законопослушный, кто-то менее. В том, что сложилась социальная ситуация, при которой вот люди, нарушающие закон, они из этой именно группы. А это воспроизводит снова эту криминогенную ситуацию заново через тех, кто отсидел. Ну, то есть в Европе остается только ждать и меняться. Да, конечно, приспосабливаться к этому. Хорошо, ну вот это ваш новый прогноз, давайте посмотрим, как он давайте посмотрим. осуществится. Вот. А у нас, я говорю, что будет некоторая либерализация, видимо, и людям, которые хотят жить, которые не обязательно, которые родились, как у нас сейчас там по закону, в Советском Союзе, а кто не родился, ну хорошо, а если он родился он на другой территории, хочет здесь жить, он все равно жил, его родители, он в Советском Союзе, в России, он хочет быть российским гражданинам, пока еще у нас это постсоветское пространство существует и есть определенные узы, почему же нам не, не это же почему же нам не принимать этих людей. Мы, это, мы способствуем тому, что мы сохраняем свое влияние на этих людей, на эту территорию. Ну да, это наверное важно. Мы обсуждали с юристами вот этот вопрос. Почему, например, соотечественникам или бывшим соотечественником так сложно въехать? И оказывается, что это просто какие-то юридические вот тонкости, которые... Да, это не тонкости, это оказываются... неправильная политика. Давайте прямо говорить. Угу. Неправильная миграционная политика наших властей. Какие там тонкости? Никаких тонкостей нет. Легко можно вот так все сделать. И в той же Думе у нас есть депутаты, которые с прекрасными проектами выступают. Константин Федорович Затуллин. Он большой, так сказать, Опытный теоретик и практик вот этого решения миграционного вопроса в интересах России. Он патриот русский, российский и русский он. А -а -а. Понимаете? И у него очень разумная, разумная э, политика, которую он предлагает. Я думаю, что, может быть, вот сейчас новыми законопроектами так сказать, удастся это решить. И регионы, особенно благополучные <къех> где нужна рабочая сила, тот же Татарстан, богатый регион, с богатыми возможностями. Можно решить эти вопросы. Наоборот, я считаю, что такой регион, где исламское население, есть исповедующие исторический ислам, не обязательно все верующие, да, но оно может наоборот как раз помогать решать вот эти вопросы с интеграцией иммигрантов из Центральной Азии. Может быть проще это сделать в Татарстане, чем, допустим, там, я не знаю, Московская область. Но иммигранты из Средней Азии как раз с большим... Они больше в, в Сибири, там, где по Багубам. Да. Они считают, что здесь более благожелательный для них регион, и э, по исследованиям ну, да. с большим удовольствием едут сюда. Ну и хорошо, что если они никому тут не мешают и не перебивают работу местных жителей, чего не должно быть. Вот, это очень это важно. Вот это важно. Хорошо. Но все-таки прогноз мы запомнили, будем хорошо. ждать. Да. Теперь, что касается... Вот сейчас есть, такое, есть такая концепция, что идет глобальный конфликт Востока, Арабского Востока и консолидированного да. Запада, ну или вот концептуально. Ну где он Запада. там консолидированный этот Запад? Ну вот как его, концепт, да. Мы все равно всегда говорим, вот есть Запад, есть Восток, ну, да. и они никогда не и сойдутся. Вместе им не садись, как да, говорил, да. да. да. Как раз про это. Вот как вы считаете? Это что? Это война цивилизаций? Или это религиозные войны, потому что если мы говорим про все-таки Арабский Восток, то там люди встают под знамена. Это да. нельзя отрицать. Нет. Или это все гораздо позаичнее, и это война за ресурсы. Борьба за ресурсы, потому что народное население растет, воды становится меньше, там, ну, такие очень прозаичные вещи. Все-таки что это? Нет, но это все вместе. И ресурсы, и, и ресурсные войны, информационные, политические. Все вместе. Вот это перемешалось в такую мощную кучу большую, тяжелую, где люди, элиты, манипулируют вот этими ниточками для того, чтобы добиться каких-то своих эгоистических, как правило, целей. Я так считаю. Если бы не было элит, которые манипулируют недовольством, несправедливостью, вот этим большим, большой разницей между ресурсными и иными потенциалами, доступом, там, я не знаю, к образованию, к работе, к управлению ресурсами, к политике, к участию в общественной политической жизни, к какому-то росту отсутствие лифтов там вертикальных, дискриминационные процессы, будь то этническая дискриминация, религиозная иная. Все это вместе перемешивается и вызывает вот Такую, э, такие проблемы, которые заставляют часть людей обращаться к, э, к таким радикальным формам религии, ну, в частности, к радикальному исламу, для того, чтобы противопоставить себя. И, может быть, где-то это оградительная реакция, где-то, наоборот, это такая агрессивная э, инвазия да, в какое-то э, общество, которое кажется чуждым, неприемлемым разные есть формы, нету одного процесса. Я бы не сказал, что есть какая-то война между э, там, исламским миром или ближневосточным, или арабским и, э, и западом. Нет, я бы так не сказал. А почему только арабским? А смотрите, сейчас Турция вроде бы уже почти вошла в Евросоюз. Уже там Но. было к ней, я не знаю, 58 требований, или я забыл, сколько в Евросоюза, они уже большую часть в Потом, все вдруг, не Раз берут. все остановилось. остановилось. все, И сами не могут свои вопросы решить внутри. Все больше и больше конфликтов у Турции с курдами. 20% в Турции населения курды. Курдский вопрос не решается. Смотрите, Сирия, смотрите, Ирак, смотрите, Совет Сотрудничества Арабских государств Персидского залива, региональная организация богатых монархий uh -huh. Арабского залива. Вот Казалось бы, вот так, они уже чуть ли не объединились. Вдруг бах, сейчас катарский кризис, и Саудовская Аравия вместе с Эмиратами, с Египтом против Катара. Уже чуть ли не блокада началась с Понимаете, есть какие-то дезинтеграционные процессы в мире, которые раздирают прежде компактное сообщество. Объективные а тут... процессы? Или, ну, а посмотрите, в Европе. Ну, смотри, Евросоюз. У нас же во всех, на всех факультетах, включая мой родной mm -hmm. факультет, где я тоже преподаю мировой политике МГУ, э, ну, есть целые курсы европейская интеграция. Есть люди, которые книги пишут, институт Европы, там mm -hmm. многие. Уже можно писать дезинтеграцию. Понимаете? А уже что началось? Британия? Почему? Как? Причем сегодня большинство людей себя проклинают за то, что они проголосовали за Бориса Джонсона, который был главным проповедником сделана. Но не важно, что они считают, важно, что это произошло. Идет дезинтеграция какая-то, идет обострение соперничество в мире, мы не всегда можем проследить вот эти ниточки, которые связывают вместе регионы разные. И поэтому я бы не сказал, что речь идет только о противостоянии Запада uh -huh. и э, там, арабского мира, или мусульманского мира, как хотите. Речь идет о более широкой такой, я бы сказал, эрозии вот этой вот э, интеграционных схем различных в мире, uh -huh. которые трещат по швам и э, увеличивают число конфликтных э, узлов и территорий. То есть маятниковый процесс. Ну, вот, вроде можно сказать, что и так. А да. вот на лекции вы, интересно, такую вещь говорили, что что касается, вот, например, Арабского Востока, то у них был период, когда этнический национализм или политический национализм, он был... Светский. Главенствующий. Да. Да. Светский, естественно. Конечно. И потом вот сейчас он сменился очень религиозными... Как вы считаете, с чем это связано? То есть это, это направленный кем-то процесс, или он опять-таки вот объективно нет, исторически пред? Светский национализм себя и жил, у него не получилось. Вот, на, вот... Арабском да, на арабском востоке или вообще? Да, на арабском востоке. Именно на арабском востоке, что было три ключевых течения арабских националистов после Второй мировой войны. Это так называемый насыризм, это Гамаль Абдонаср, лидер uh -huh. э, Египта, который совершил там антимонархическую революцию, создал свою систему, три лозунга, свобода, социализм и единство арабское. Вот всех объединить арабов, будем хорошо жить. Не вышло, да? Не вышло. Ничего не вышло. Была Арабская Объединенная, Объединенная Арабская Республика, 58 год, в 61-м распал, и все больше ничего не произошло. Да. Дальше. баасисты То же самое. Похожие лозунги, похожие идеи. Они правили в Ираке и в Сирии. В Ираке кончилась власть баасистов, кончилась печально, как мы видим. Саддам Хусейн да? сам себя, можно сказать, съел своими глупыми войнами, которые он начал. Может быть, и так сказать, мог бы продолжать. Если бы не это, посмотрите, вот что в Сирии сегодня происходит. Держится режим, во главе которого стоит партия БАЗ, есть эта элита, они держатся, но все равно эрозия вот этой идеологии самой светского национализма она уже произошла. И отчасти сам раскол в сирийском обществе, где есть оппозиция исламистская и так далее, он показывает, что... Надо что-то делать, чтобы вновь склеить это общество. И мы пытаемся помочь им склеиться обратно, достичь национального примирения. И у палестинцев движение арабских националистов. Значит, был насыризм, баосизм и движение арабских националистов, из которого вышло Демократический фронт освобождения Палестины, Народный фронт, еще там другие фронты. Они сегодня есть, они действуют, но они не господствуют в палестинском движении сопротивления, там все-таки господствует ФАТ и исламистский Хамас, эти партии отодвинуты на второй или даже на третий план, и решить проблему палестинскую методами, которые они предлагали, не удалось. То есть произошла некоторая идеологическая дискредитация этих э, движений, которые перестали пользоваться поддержкой населения. И маятник шатнулся опять в сторону исламистов, которые были слабыми. Были когда-то и марксисты, они предлагали свои э, рецепты, как мы знаем. Рецепты угу. там пролетарского интернационализма, интернационализма, революции социалистической. Это тоже не прошло. И не проходило в свое время, потому марксисты были сильными одно время. Но не нравилось людям что? Не нравился атеизм и не нравилась идея классовой солидарности. Когда Э, палестинские коммунисты, я это помню, времена, когда они там говорили, что вот э, там палестинские трудящиеся, да, пролетарии, еврейские пролетарии, они братья, а вот э, а б... они не хотели быть, они не хотели быть, И, А националисты говорили, нет, у меня брат, я пролетарий, у меня брат угу. э, палестинский капиталист, но мы договоримся, а вот еврейский мне не брат, а они пусть между собой, понимаете, да. разные подходы. А сегодня исламисты они сказали, альислам гульхаль, то есть ислам это это э, решение. Ну, с исламом тоже не получается решение, тоже некая дискредитация. А что будет завтра, мы не знаем. Хорошо. А мы опять посмотрим, что будет завтра. Да, мы все время с вами будем да, везде прогнозами. смотреть, дай бог нам досмотреться. И можно последний у меня вопрос. Да. Вот в северо-западной части Индийского океана есть такой интересный остров Сакотра. Чем да. он интересен? Я его увидела просто, вот скажем, скажу. Да. У своих знакомых итальянцев на фото, там на съемках, вот, ну, что да. очень красиво. При том, что в Италии самое очень красивое. Ну, да. Когда такое открытое восхищение, ну наверное, там что-то такое необычное на этом острове. Чем он, чем он примечательный? Ну, Во-первых, это мое самое любимое место в мире. Я люблю этот остров. Я, можно сказать, ну, я, я никогда ничем не хвастаюсь, но могу похвастаться перед вами что все-таки я какой-то первый открыватель его, потому что работы по Сакотре в основном это мои работы, они опубликованы везде в Европе, и в Соединенных Штатах. Мои книги о Сакотре, я там провел много времени, я продолжаю этим островом заниматься. У меня очень много публикаций на русском языке. Было много экспедиций, которые я возглавлял. Как этнолог? Да, да. И лингвист тоже, потому что я говорю на сакотрецком языке. Это уникальный древний язык сакотрецкий. И у меня много трудов. Вот Последний вышел два года назад в Голландии, в и Брил – Это результаты uh -huh. многолетних исследований сакатрийского языка. Их там фольклор и э, корпус текстов сокотрийских. Сейчас выходит, через 2-3 месяца выйдет второй том, 750 страниц. Я и молодые мои коллеги, которых я превратил в коллектив сокотроведов, так сказать, лингвистов. И в следующем году выйдет третий том, дальше пойдут следующие публикации. Это целая библиотека. У нас у российских ученых одна из небольших э, областей, из немногих областей науки, востоковедной, где у нас абсолютный приоритет. Нас никто не, не догнал пока. Это понятно. Тогда сначала э, знакомимся с вашими... Да, работами вот, да. И следующую встречу вам как раз... Я в подарок свою книжку. Ловлю да. на слове. И следующую Пожалуйста. встречу как раз прям подробно-подробно, подробно, может быть, про Сокотру. Поговорить. А можно я вас попрошу тогда пожелать там удачи, хорошего дня, да. именно на сокатрийском? Никогда не слышал этого языка. Ну, нашем... нет, на сокатрийском ну, желательно... Или как там принято, потому что это же не только лингвистика, это же еще очень большой этнический какой-то... Нет, это, это совершенно традиция. другие, понимаете, вот... Если Почему вы говорите, желать? если мы говорим, да, человек, вот, я спрашиваю, как вы поживаете, mm -hmm. да, как вы себя чувствуете? Mm -hmm. А по-сакатрийски, когда человека приветствуют, ну, кроме того, что просто говорит обычное, там, здравствуй и так далее, есть такая фраза, которая заменяет собой, там, арабское, окей, халь, там, как дела, а сакатрицы говорят, пихи это значит, нет среди вас никого больного, вопрос. Всели, всели нет всели ли среди вас больного, mm -hmm. все ли здоровы, ну, вот через, вот, вот, mm -hmm. вот они говорят. Там есть масса звуков, которые вымерли во всех сивитских языках, они древние. Это Далекой древности были в прасемитских языках, в древней предтечи арабского, так называемые латеральные боковые звуки, такие хи, и так далее. Вот они сохранились в Сокотрейском. Это язык глубокой далекой древности в Аравии, и это то, вот, тот самый глубокий субстрат аравийского наследия, который оставался неизученным благодаря вкладу, вот наших ученых российских, он становится известным. И чего же принято желать при прощании? Ну, рас... только здоровья. Поэтому я вам желаю здоровья, счастья, успехов, всего остального. По-русски пожелаю, а по-сокотриски на следующий раз оставлю. Хорошо, спасибо большое. Я напоминаю, у нас в гостях сегодня был академик Российской Академии Наук, профессор Исламовед, Востоковед, Сокотровед, теперь мы знаем. Да, пожалуйста. Виталий Вячеславович Наумкин, большое вам спасибо. Вам тоже. Спасибо, встретимся скоро.